Привет, посетители психушки, и добро пожаловать на очередное видео. Если вы здесь недавно, добро пожаловать на канал Немиркин. Можете ли вы вспомнить некоторые качества, которые общество в целом очень высоко ценится в людях? Бескорыстие, настойчивость, уважение, преданность, верность, среди прочих. Каждое из этих качеств чрезвычайно важно для развития общества. Но можно утверждать, что самым важным и востребованное качество – это честность. Вы можете подумать, что честных людей можно встретить на каждом шагу на улице. Но исследования показали, что 40% взрослых людей лгут хотя бы раз в день. Подождите, что? И хотя большинство из этих счетов за маленькую белую ложь, это все равно считается нечестным поведением. Это делает честных людей гораздо более редкими и ценными. Итак, вот семь характерных черт, которые присущи честным людям. Первое. У вас сильные убеждения. Насколько твердо вы отстаиваете свои убеждения? Даже если вы принадлежите к меньшинству, стоять за свои убеждения и не бояться поделиться ими с другими, это черты, которые присущи вам как, как честного человека. Вы не боитесь идти против тренда, и вы не измените своего мнения только потому, что другие люди думают иначе. Второе. Вы толстокожий. Не поймите меня неправильно. Здесь важно определение понятия толстокожий. Толстокожий – это человек, который не нечувствителен или ожесточен к критике, упрекам, отпору и так далее. Да, это действительно так. Насколько хорошо вы воспринимаете критику со стороны других? Являетесь ли вы человеком, который будет чувствовать себя подавленным после того, как вас один раз покритиковали? Будучи честным человеком, вы часто говорите людям все как есть. И, конечно, люди, которым не нравится то, то, что они слышат, будут защищаться и отвечать вам с оскорблениями или еще чем-нибудь. Вот почему честные люди обычно бывают толстокожими, чтобы не пострадать защитной реакции других людей. Номер три. У вас спокойный и последовательный тон голоса. Вы когда-нибудь замечали, что кто-то постоянно повышает тон голоса во время разговора? Это верный признак того, что человек лжет. Как честный человек, вы сохраняете спокойный и последовательный тон голоса в разговоре с другими. Это потому, что вы не боитесь того, того, о чем вас могут спросить. Даже если они пытаются обвинить вас, вы отвечаете спокойно, сохраняя неизменный тон голоса, потому что вам нечего скрывать. Номер 4. Вы не заботитесь о популярности. Насколько большое значение вы придаете мнению других людей о вас? Если ваш ответ «не очень», то это может быть одной из черт вашего характера, как честного человека. Вы не заинтересованы в том, чтобы вами восхищались как самым умным или самым привлекательным, или самым интересным. Потому что вы знаете, что это, скорее всего, не так. Вы не хотите тратить свое время и энергию на то, чтобы убеждая людей в подобных вещах. Точно так же, когда вы совершаете добрые дела, вы делаете их потому, что хотите помочь. Ведь совершение добрых дел только для того, чтобы стать более популярным, может быть воспринято как фальшивка и полностью противоречит вашим убеждениям. Номер пять. Вы можете показаться грубым. Вы тот, кто не боится говорить людям правду. Людям, даже если это может их обидеть? Как честный человек, Одно из ваших главных черт является то, что вы скорее скажете кому-то обидную правду, чем приятную ложь. Из-за этого, и учитывая это еще раз, некоторым людям не нравится реальное положение вещей, вы можете показаться грубым или как человек, которого не волнует о чувствах других людей. Но в конце концов, даже если люди считают вас грубым, помните, что у вас нет злого умысла. Вы просто честны с ними. И в большинстве случаев люди поймут и признают это. Номер 6. У вас близкие, значимые отношения. Насколько легко вам удается строить значимые и прочные отношения? Как честный человек, вы будете окружены близкими друзьями, ведь прочные длительные отношения основываются на доверии и честности. Предпочли бы вы быть близким другом с тем, кто сплетничает за вашей спиной, или с тем, кто вступает с вами в конфронтацию, когда возникают проблемы? Скорее всего, вы предпочтете того, кто открыто и честно говорит о проблемах. И большинство людей отдают такое же предпочтение честным людям. Именно поэтому вы способны формировать близкие и значимые отношения. И номер семь. Ваши движения естественны. Иногда самые очевидные знаки, которые могут подавать люди, не являются вербальными. Вы когда-нибудь разговаривали с кем-то, чьи движения тела просто не соответствовали тому, что он говорил? подобно тому, как вы говорите со спокойным и последовательным тоном голоса. Вы также двигаете своим телом в расслабленной и естественной манере. Естественные движения – это очевидный сигнал о том, что вы не боитесь разоблачения или что вам нечего скрывать. С другой стороны, у того, кто лжет, движения обычно более скованные и более неестественные движения. Поэтому чувствовать себя полностью расслабленным во время разговора и язык вашего тела, показывает это, является одной из черт честного человека. В заключение хочу сказать, что честных людей встретить труднее, чем вы можете подумать. Но если вы встретите их, или если кто-то из ваших знакомых обладает этими описанными чертами, вы сможете двигаться дальше, лучше познавая себя, а также сможете отличить честных людей, окружающих вас, от тех, кто будет вам лгать. Мы надеемся, что нам удалось дать вам некоторое представление о некоторых чертах честных людей. Описаны ли какие-либо из них в вашем опыте, или какие-либо из этих пунктов описывают вас? Если у вас есть вопросы или отзывы относительно этого видео, пожалуйста, оставьте их в поле для комментариев ниже. Мы любим слушать отзывы наших зрителей, и ваши отзывы очень важны для нас, когда мы создаем контент для вас. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто борется за честность. И не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Как всегда, большое суперспасибо за просмотр!